Хорошо, 3700. Сегодня деп 10 тысяч, посмотрим, что с этого можно сделать. Миллион лет назад мы на Make-It-Go открывали, но сейчас, кстати, обновился дизайн и тоже стало интересно, чего вообще с сайтом. Полную проверочку сделаем, ну, выжмем из этого все, что смогем. Раньше MyKSGO набирал огромное количество просмотров на моем канале. Тут еще раньше биткоин кейс был, короче, просмотров было много, и вам в этот контент заходил. Поэтому, ребят, давайте вернем былые времена человек на радость, хейтерам на зло, поставим лайк и огромная просьба напишите, коммент более четырех слов, ибо это продвигают ролики в топы. Перед этим скажу, что есть промик на пополнение. Может, он на халявный баланс дает, но, скорее всего, только пополнение. Короче, тут офигенная ревка, и можно выводить на любой, я так понимаю, кошелек. Это самая удобная ревка пока из всех сайтов с кейсами, на которых я кейс открывал. Вот, короче, промик на 30%. человеков забирайте, я с этого могу зарабатывать, и выводить это все к себе на кошельки. Ревка офигительная, поэтому про промик, ну, обязательно надо рассказать. Уже вот 3000 пополнили. Ребят, спасибо, что пром Используете. Это реально поддержка, я на этом зарабатываю Спасибо всем В общем, 10 тысяч не привык я открывать на, по, на подобный небольшой, можно сказать, баланс Кстати, здесь шансы, типа, вылезли Не знаю, насколько это все реально И реально ли, но будем надеяться, что все-таки все честно Короче, поехали Вот мем, вот этот Squidward кейс Ограниченная серия Этот кейс ограничивают уже миллион лет Ух ты! Бля, надо выключить, Ивар, муть, муть музыку, муть. Я надеюсь, ее не слышно, ее не слышно. Ой-ой-ой, авторские права, я этого боюсь. Дай-ка музыку оффнем. Так, играет какая-то музыка при открытии кейса. Мы это оффнули, потому что я боюсь получить бан за АПшки. В общем, первый кейс не окупился. Второй, ну, я думал, не он, ну, а бля. Слушай, у тебя выглядит красиво. Нет, реально выглядит красиво. Да ты везунчик, человек, ти юб. Да, конечно, везунчик, но окей. Мы окупились немного, на самом деле. Это, это не такой большой, как хотелось бы и окуп-то. Ну, драгон лоры... Финик, красная линия, кстати, ну а вот это уже, вот это уже наша три, а три кстати, неплохо. А если мы три за раз откроем, кстати, э, кстати, очень много, кстати, вот этих с моей стороны, блин, вот этот кейс, как он называется-то еще раз, Сквидверт кейс, это кейс, который мы постоянно крутили на MyCSGO. Конечно, был еще биткоин кейс, и я хотел сегодня ему максимальное внимание удали... уделить, удалить? Удалить хотел кейс сайта, короче. Хотел удалить... Уда... Почему удалить? Хотел уделить максимальное внимание биткоин кейсу, но его тут, к сожалению, огромнейшему нет. Поэтому сегодня буду крутить исключительно Сквидверт кейс, хотя может, это и неправильно, потому что проверка сайта получается необъективная. но Ну, ладно, можно, в принципе, по другим походить но еще немного все-таки сквидварда а баланс то уходит смотрите -ка как баланс то нет нет уходит на на нет да Цербер, кстати классно клад 1700 мы купились вообще наверное сейчас очень глупо будет это делать но есть хайпер нож а, Ай блять тут это байтовый кейс блять то ну все гг Хотя неплохо нож. Ну, окей, более или менее, сколько он стоит? Небольшой окуп. Так, спасибо. На эти байтовые кейсы я больше не поведусь. Ну вот, в самом деле, был бы биткоин, мы бы покрутили... О, Илон Маск! Кстати, Илон Маск это крутой кейс. Мы его тоже крутили вместе со Сквидверт кейсом. Илон Маск это прям топовый кейс, я вы помню. Снежная буря. Здравствуйте! 700 рублей. А есть, кстати, сортировка по прайсу или что это с бонусом. Мне спасибо. Но, к сожалению, сортировка только 100 плюс написано. Ой, есть ограниченная серия, давайте, но дизайн у сайта полностью изменился, и это сделано, на мой взгляд, больше под забугор, потому что, ну, забугром по такому дизайну угорают, у нас все-таки как-то принято, наверное, обычные кейсы, типа обычный диск. Ну, а здесь прямо и проценты, и про BluFair, вся история, а прочитал ты правильно, про BluFair, да. Это вот, короче, больше на забугу ориентировано, в общем, полностью на сайте редизайна. Не знаю, на что это влияет и реально работает ли Probable Fire. Ну, все же я открываю на аккаунте человека-человека YouTube, поэтому будем надеяться, что все-таки не влияет Probable Fair, вот это вот ни на что, потому что нам все-таки нужно, чтобы наш аккаунт был обособленный. Но пока в ноль. Вот то, что я сейчас могу подметить, то, что сайт все-таки реально держит, но ну, все-таки к сетей за полторашку. Все-таки он держит на нуле, потому как... на один откроем. Потому как, ну, мы делали очень много проверок, и Майк Го, вот у него есть такой прикол. Он любит э, держать... Сейчас шедевр выпал, гуд, сколько он стоит, интересно? А, 7к всего, бля, интересно. А шедевр я бы оставил, шедевр ATM, который в потенциале может подорожать, поэтому пусть будет. Ну и, короче, Майкс Го любит держать баланс. То есть в нуле, где-то вокруг да около походить, Майкс Го любит это делать. Поэтому, ну, сейчас по шансам все гуд, на самом деле. 7к на баланс. Ланси лежит и как-то но ну, в принципе есть есть опять же шедевр шедевр есть и это хорошо потому что ну шедевр забрать он по-моему дороже 7000 стоит вот че че а шедевр вроде а, дороже 7000 рублей стоит хотя хотя вот не знаю вот здесь большой вопрос давай еще сквидвард долбанем а че тут есть драгонлор Драгон лор. Офигеть, драгон лор. Сколько он? После поливых или после чего Почему драгон Длаг... лол стоит 500 тысяч рублей? Я ничего не понимаю. Почему он, блять, такой дорогой? Ну вот объективно, мне все-таки, если смотреть по кейсам, ближе Сквидвард. Не знаю почему. Так! 14 тысяч рублей. И на вот это вот 0,046%. Слушайте, ну неплохо. Но в целом, в целом это охуенно. Но как бы, блядь, въебал я тут за все время больше. Поэтому, ну неплохо. Есть финик и как бы заебись. Финик, финик. Короче, ну, блин, 14к выдал нормально. Пойдет, пойдет. Можно, кстати, попробовать еще пройтись по дешевым. Но, в принципе, потихоньку, как-то криво-косо. Но старается сайт выдавать. Но все-таки чаще всего, как показывают проверки, он нас держал в нуле. Сейчас полностью риск дизайн, решансы. Все с припиской реп, потому что по факту сайт полностью обновился. И вот, ну и смотрим, как выдает. Конечно, хотелось бы, чтобы они биткоин-кейс вернули. Это было бы вообще шикарно. Вот биткоин-кейс я бы хотел покрутить, потому что это реально, ну, ностальжик. Пилот было бы пизже, ну, ладно. Ладно, и так пойдет. Team Spirit, кстати, тоже легендарный кейс. Это один из... Первых сайтов, из первых сайтов, отлично, да, сказал, как отрезал. Это один из первых кейсов, который появился на сайте, наряду с такими, как Сахар, э, Бивис. Кстати, есть кейс CSGO TM еще, и тоже его можно открыть. Здравствуйте, Азимов, блядь, вот Азимов, а Вапа, круто, потому что А, их легко продавать, и Б, блядь, ну они в цене дорожают, как бы это глупо не звучало. Но они реально растут в прайсе. CSGO.com кейс, тоже легендарный, блядь, ну ну, чё, что каждый кейс легендарным, то ну, это реально старый кейс. Молдовый Старый кейс, который мы крутили, когда у человека Было еще под миллиард, миллион Триллион и так далее и тому подобное Просмотров. Есть, кстати, горячие клавиши Для открытия кейсов, что тоже прикольно а, Я такую фишку увидел Первым на... это на кейсдроп, по-моему Сайт, да? Кейсдроп же он? Кейс-дроп. Короче, ну вы поняли, вот, недавно выходил ролик, там, называется он «Этот сайт вернулся с 2018 года», поэтому там я первый раз такое увидел. Короче, здесь есть горячие клавиш. Нажимаешь F, кейс открывается фастом. Нажимаешь депозит и, соответственно, проигрываешь деньги. В принципе, все, блядь, как обычно. У нас, кстати, минус баланс. Ладно, феник тогда оставим на вывод. Это, блядь, вещи вещиц поинтереснее, ну и плюс да, покупили, Продать. Да, продать за 7300, 8000 на балансе, это все здорово. Бля, вопрос, выведется ли феник, потому что он вроде бы как дороже стоит. Ладно, фастом докрутим. Я хочу проверить апгрейды, потому что еще и апгрейды сделаны здесь по новому с добавлением каких-то приколов. Это все тоже хочется, собственно говоря, изучить. А сейчас фастика можно все эту тему докрутить. Ну, я думаю, зайти все-таки на Squidward кейс, открыть фастом. И сейчас пойдем проверять апгрейды, потому что я прямо очень и очень хочу посмотреть, что это из себя представляет. Есть апгрейд за баланс? Так, отлично. Можно сделать x100, блять, это перчатки за 647, как Какая тут самая... А, окей, это самые дорогие перчатки, которые тут есть, я понял. Множитель от стоимости x5, процентов 12. А чё за, бля... А почему? Стой, окей, у нас 6000, давай сделаем из этого, ну, допустим, 1012. Должно быть, в теории, 50%. Блять, где скины? Что это такое? Ладно, f5, потому что какая-то проблема, бля, с доступом. Быстрая анимация. А где, бля, выбрать деньги? Во, использовать баланс. Все деньги берем, А, вот, вот. От 10000 рублей рублей. Стоимость. Во, классно. Вот они скины, которые нам нужны. Мне на секунду показалось, что я промахнулся блесноликом. Но, в принципе, вот, 12 тысяч. Да, рандомный скин выберем. Попробуем просто посмотреть, как работает апгрейд. Но почему это всего лишь 33%? Попробуем. Апгрейд, кстати, работает как-то, блядь. Стой. Найс, апгрейд зашел, гуд, 12к В общем, я это оставлю на следующий ролик И чтобы сделать еще превьюха, потому что Превьюхи человеку нужны, На ну следующий видос Получится без депа, посмотрим, как быстро Придет трейд и придет ли он вообще, потому что Блять, ну конечно, потому что это финик Который, блять, стоит дороже Че будем выводить? О, кстати Вот эти офигенные обмотки, я бы их забрал Но, что потенциально может стоить Вот оно, вот это изи продать Вот это прям, бля, легко продается Но выведется ли оно? У меня, по-моему, такие Перчи уже есть, и я вроде подоб Перчи выводил либо стоп скина, но я их еще не продал, даже они в инвентаре лежат. О, заебись. Короче, ждем на сайте 13 тысяч стоят. По факту они стоят, может быть, в районе, могут в районе 20, 000, зависит от качества. Сейчас чекнем. Я рад, нас не заскамили. Трейд пришел моментально. А они поношенные. Вот у меня эти перчи после полевых. Ну да, эти перчи дешевле. Это процентов. вопрос: насколько они дешевле, сейчас проверим. Так, но ну после полевок 21, 000, эти в районе 15 должны. 15 тысяч, ну да, дороже, чем на сайте, поэтому все good. Кстати, я жду, пока мне ответят на вот эти розыгрыши, потому что многие вокруг. Ко мне. Не отписали и не ответили под роликом. Поэтому пока еще жду. Короче, ребят, такой получился видос. Дэпо купили на 5000 плюс еще на балике двенашка осталось. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Это был человек. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в новых роликах.